А я хотел, чтобы ты был. И мне так больно стало, вы знаете, все перевернулось. Брат Илья даже расплакался от того, что я ему, да ладно, брат Илья, не надо. Вот вчера это было, я тому свидетель, и не только я. Ему а сообщение оставил. А я как раз боролся, думаю, ну и день рождения, и молодежь, и думаешь, когда еще поедешь сюда, и надо же как-то поддержать. Вы знаете, нужное Его Слово вовремя, и мое сердце затарахтело приехать сюда. Оставив все, приехал сюда, я говорю, ну я буду просто. Он говорит, нет, ты должен делиться. Ты должен делиться Словом. Но вы знаете, когда ты начинаешь думать, «Господи, а что сказать?» Это же спонтанно как бы получилось приехать. «Мне надо слово о Тебя, Потому что если служитель предложил и сказал, «Ты будешь делиться, а что овцам дать?» Что надо дать овцам? И мы буквально с ним разговариваем по телефону. Я ему говорю, я буду говорить слово на тему, что в имени Иисуса Христа таится великая сила. Я ее говорил в нашей церкви, но она пришла в тот -то вечер вчера в парке. Я был вообще уже после всего трудного дня. Думаю, говорит: давай мы хотя бы выйдем. И мы начинаем разговаривать. И приходит это место – Место, где я раньше говорил это слово в своей церкви, и она опять посетила, я начал его опять изучать, проверять, и думаю, а чем мы можем, каким именем хвалиться в нашей жизни? Что мы своим именем добились своей жизни? Может быть, какой-то авторитет, может быть, кто-то какой-то скалашматил большое состояние, и это человек влиятельный в этом мире, но имя его не делает меня счастливым. И буквально вчера, вот когда брат Илья звонил, уже стемнело, и я не видел человека, с которым я беседовал. Настолько была тьма. Мы были в парке, парк был закрыт, света не было, я даже не знаю, с кем я беседовал. Но этот человек, он из мусульманской страны, у него двое детей, у него жена. Я также ее лица не видел, я видел все это. они были возле нас стояли, но было очень темно, что я даже не знаю, видел машину, когда мои фары включились. Вот тогда я увидел, на какой машине приехали. И у нас завязался разговор. И они говорят, мы вышли из мусульманской страны, переехали в Хьюстон. Мы в Хьюстоне живем 12 лет. Переехали сейчас в Сан-Антонио на 2 года, жена будет учиться фармацептом. И, Но мы решили, говорит, для наших детей, чтобы они были где-то в христианстве, познавали истину. Ну, и меня уже это затронуло, мне аж интересно стало. Думаю, куда же эти люди, которые были из мусульманов, куда же они пошли? И говорит, мы пошли в католическую церковь. Наши друзья, говорит, нас туда повели. И мы, говорит, наших детей уже крестили. Я так слушаю, думаю, мне меньше интересно, что люди, как... Воображение о Боге, о имени Христа. Почему человек начинает искать? Потому что вышел с той страны, где было тяжело, его понятия не сходили с их понятиями. И вот он в свободной стране, и здесь человек начинает искать нечто для своих детей, чтобы они там возрастали. И он говорит, «Но я считаю, что я не в правильном месте». Это человек, который, как говорится, не то что врюхался, а пошел в это служение, и там он уже находится, и там он служит Богу, и там он посвятил своих детей этой церкви. И тут же он мне говорит, «Я считаю, что это неправильно, где я нахожусь». Ну тогда уже я развязал свои уста, я начал ему говорить о свидетельстве о Боге, насколько имя Христа, оно производит великие чудеса и знамения, и меняет дух человека и тело человека. Когда Христос входит в жизнь человека, физиономия человека меняется. Какая-то радость совершенная приходит от Господа. И мы начали говорить за детей его, где он, мы говорим, крестили их, я говорю, ну вот вы их крестили, а, а знают ли они, что вы их крестили? И я начинаю ему говорить от рождения Христа, когда привели Христа в, в храм Божий и посвятили его, где церковь помолилась, я привел ему примеры за своих детей, как мы сделали в своей церкви, и вот жена слушает, слушает, слушает. И говорит, мне нравится, что вы говорите. И мы считаем, что это правильно. Я говорю, я вам не сказал, что это... Мое мнение, это так написано, так Христа привели. И вот начинаю это говорить. Я сказал, что у нас есть церковь в Нью-Бранфилде, дал им карточку, говорю, мы вот чтим Господа, мы 50-ники, вот так живем, стараемся. Еще несколько раз так подчеркнул, говорю, мы стараемся исполнять Евангелия. Вы знаете, в них что-то начало происходить внутри пока мисс брат илья не позвонил и я отошел я отошел и я говорю прости гору мне звонит гору именно говорю тот человек куда я должен был гору поехать и я отошел в сторонку и это уже мне жена говорит ты знаешь ты говорит, отошел начинал начал говорить с братом илью они просто внутри начали пылать ты знаешь, говорит, он пастырь, это какое нам такое, знаете, э, привилегия, что мы с пастырем говорим, он говорит нам нужные слова. Я этого не слышал, это она слышит. Думаю, ну пастырь-то я кто, кроха была, крохом я остался. Но дело делает Господь, когда мы свидетельствуем о чудном имени Иисуса Христа, что имя Иисуса Христа производит нас Любовь производит, меняет нас, оно нас дает уверенность в жизни, оно нас и привело сюда. И благодаря только имени Бога нашего мы имеем спасение. И нет Писания, говорит, нет другого имени, данное человеку, как имя, которое есть Иисус Христос. И благодаря этого имени мы имеем спасение. Благодаря имени Иисуса Христа мы имеем Святого Духа в жизни нашей, который говорит, я вселюсь в вас и буду вашим Богом. И Бог в нас. И Он эту радость, где бы ты ни находился, можно определить, что эти люди, они верующие беседуя с ним, он подходит ко мне и говорит, слушай, так уже от стороны, от женщин, говорит, слушай, а в вашей церкви можно пить? Я думаю, как? И сказать нет, согрешу. Скажу, разрешаем, не разрешаем. Я говорю, ну в принципе, говорю, мы только комьюниен делаем. Вот все, что мы, говорю, употребляем, это комьюниен только, говорю, маленький зип. Такой, чуть-чуть. Найс, найс. А вот в моей, говорит, церкви, у нас, говорит, есть конер, угол, и там, говорит, lots of wine, много вина. Мне аж интересно стало, где же такая церковь в округе нашего дома, что у нее это где-то в районе Кеннон-Лейк, он там, кто знает, где Кеннон-Лейк, там есть такая церковь, и там, говорит, есть угол, и там, говорит, много бутылок вина стоит. И вот, говорит, был случай. Он мне рассказывает за себя. После собрания я, говорит, с братьями нашими в церкви, мы, говорит, туда в этот угол. И так, говорит, напились, что, говорит, пастырь этой церкви вышел, говорит, когда, выходя уже с церкви, он видел, что мы уже никакие. Я, говорит, запомнил, что он так сделал. И пошел. Мне еще больше захотелось говорить, я говорю, неужели тебя вино делает счастливым? Неужели? Нет, говорит, оно говорит, поглушает мои мысли, мою какую-то боль. Я говорю, ну ты ухудшаешь свое положение? А имя Христа, оно производит тебе уверенность, оно, говорю, делает тебя свободным и счастливым. Что, говорю, тебе в жизни делает счастливым? Вот задайте сами себе вопрос, в чем вы имеете счастье, когда у вас миллион долларов? Почему бы нет? Почему бы и нет? Оно делает, но неполноценно. Я видел человека, который имел хорошие и большие деньги, но был несчастен. Пока мисс не сел за эти деньги в тюрьму, не потерял все, и там в тюрьме он получил Евангелие. И говорит: вот моя совершенная любовь к Богу, совершенная радость. Он нашел невидимое и поверил невидимому, и так ему это понравилось, что он оставил все и взял только Слово Божие. Его сделал этим счастливым. Делает ли нас счастливым деньги, делает несчастными нас? И мы видим, когда люди выигрывают какие-то лотереи, большие деньги, они получают счета, на свои счета эти деньги, и где-то люди даже не выдерживают, теряют разум, где-то бессмысленные покупки делают, где-то в наркотиков, где-то упиваются, и опять «нак ты был, нак ты и остался». Но делает нас нечто другими людьми, я уже буду сокращать, чтобы можно приводить эти примеры, что нас может сделать счастливыми. И мы все можем перечислить, да, даже хорошая, красивая жена делает нас счастливыми, но время... На время, пока не состарится или сам не состарится, и ты уже понимаешь, что уже я не тот. Но она делает какой-то partial in our life, делает на маленькое время нас счастливыми. Но имя Христа, которое мы имеем внутри себя, оно не отнимается от нас. Когда мы с этим именем дружим. Когда мы это имя призываем в своей жизни для исцеления, для очищения, для получения некоторых вопросов. Бог выходит навстречу, и сам же Христос оставил для церкви Своей имя Свое. И имя – это Иисус Христос. И говорит, просите во имя Мое, чтобы что? Чтобы получить. Во имя Мое. Не во имя Александра, не во имя брата Ильи или другого, или какого-то влиятельного человека, или президента, не во имя этого, но во имя Иисуса Христа. И Писание говорит от Иоанна в 16 главе, с 23 стиха говорит такие слова. «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам. О чем вы попросите Отца во имя Мое, даст вам». «Да ныне вы ничего не просили, во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». О чем говорит Христос? Какая совершенная радость? Ну, тюменингс есть. Есть крещение Духа Святого. Говорит, вы не просили, потому что не было нужды. Я был вместе с вами. Вы ничем не нуждались. Надо было хлеба, я сделал вам хлеба. Надо было утешить бурю, я утешал бурю. Надо было проводить исцеление, я проводил исцеление. Но время моего отшествия настало, и я отойду от вас. А теперь, говорит, вы просите, чтобы радость ваша была совершенно во Святом Духе. Чтобы радость ваша была, чтобы имя Бога вашего было в сердце вашем. Чтобы вы ничем не нуждались. И чтобы вы не попросите Отца во имя Мое, то и будет вам. И мы видим, сколько чудес происходит. И да? Иаков пишет в своем последнем послании, да, в последней главе, в пятой, говорит, «Если кто болен из вас, позовите служителей, и они, говорит, помолятся за вас, помазав, возложат руки, помажут елеем во имя». Господа И получит человек исцеление. Что, что надо сделать? Позвать служителей, возложат руки, помажут елеем. Но самое главное не это. Самое главное имя Христа. Самое главное имя Христа. В моем эспиринсе было, когда я это все сделал, а не оказалось ни одной вещи. У меня не нашлось елея. Я говорю, Господи, я прочитал это даже место Писания, но у меня при себе не было Елея. Я говорю, Господи, но имя Твое намного сильнее, который может дать свободу. Я все сделал, как написано, но нету у меня Елея. Я это искренно взял и сказал в молитве своей, за кого я молился. Прошло минуты 3-4, и ушла боль человека. Я думаю, насколько важно, когда мы произносим это имя не в суе, но в деле своем, в жизни своей. Сказать, что я верующий, это ничего не сказать. Потому что все верующие, все верят. В кого верят? Даже с этим человеком, мы вчера беседовали, он тоже верит. И сам же говорит, но я, по-моему, не в том месте нахожусь. И жена подтверждает. Я говорю, ну, знаешь, много религий, говорю, ну, Бог такой чудесный, Бог один, Бог такой. Знаешь, ты с ним беседуем. У меня загорелось такое желание, чтобы, чтобы его пригласить и больше говорить об этом имени, чтобы он не увлекался в том углу в церкви, а увлекался нечто в другом, в Слове Божьем, погружался в чудное славное имя его и там черпал это счастье пред Богом. И Писание нам говорит... Вы, говорит, не имели в ничем нужду до ныне, потому что не было нужды. Христос был, был с ними. Но, говорит, а теперь просите во имя мое. И что это имя делает в человеке, когда он произносит ее для исцеления, для освобождения? И мы видим, как верующие люди, мы встречаемся с этим. Я помню, когда мы даже переворачивались с отцом своим на машине, мама крикнула только слово «Иисус». И машина ушла, и мы перевернулись. Но такое мягкое падение я еще никогда не ощущал. Как будто на подушку, так с такого большого обрыва. И мы так в вон, вылетели, упали. Но я запомнил только одно имя. Я не кричал, куда тормози, я это ничего не помню. Может быть и было. Но мамина любимая фраза – Иисус. И это имя делает тебя свободным от сильного удара, это имя тебе делает, э, э, ты переносишь эти переживания легче, потому что имя встало пред тобою, оно защищает тебя. И вот Писание говорит, Марка в 9 главе 38 стих, «При всем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгонял бесов, а не ходил за нами». «И запретили ему, потому что не ходил за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Вы знаете, это чудесный человек, его имени даже нету в Писании. Что это за человек, который совершал чудеса именем Иисуса Христа? который ходил и говорил во имя Иисуса Христа, «Освободи его, бес нечистый!» И выходили, и ученики это увидели. И для них стало это что-то новенькое. Человек не с нами, но пользуется именем Иисуса Христа, и бесы повинуются. И бесы повинуются. И говорит, он не ходит с нами. Но я думаю, что этот человек когда-то проходил мимо, ну это такая моя, знаете философство, когда-то проходил, где, где Христос говорил своим ученикам такую фразу. «Просите во имя Мое, и дано будет вам». «Просите во имя Отца, также будет вам». Я думаю, этот человек услышал где-то эту фразу, потому что имя он увидел, что в имени в этом кроится великая сила, и хорошо, что это имя, оно живет в нашем сердце. Нам не надо другого имени, нам не надо других богов. Мы определились в своей жизни, и мы сегодня на этом месте. Мы в Церкви Божией. Мы знаем, кого мы избрали. И Писание нам говорит, Иисус Навин говорит, изберите, кому вам служить. Тем богам, а я, говорит, избрал, я иду, домой будем служить Господу. Он избрал, и он увидел, что этот бог много что спасает, много что выходит навстречу. Он кормит, одевает, он защищает, он исцеляет. Зачем мне какой-то другой бог? Есть тот, который имеет всю в себе полноту и силу, потому что этот бог... Иисус Христос создавал всю землю, вселенную, и сам Иисус Христос создал нас по подобию Своему, и Он как никогда будет вникать в нас, потому что Он родил нас, Он дал Свой Дух в нас. И это когда мы отлучились от Христа и блуждали, как какие-то овцы заблудшие, да, потом мы услышали о Боге, возвратились к Нему и сказали «мы избрали». Кому нам служить? И поэтому мы сегодня-сегодня в Церкви Божией и говорим, мы избрали, кому служить? Нашему Иисусу Христу, который дал нам свободу. И ученики возникают и говорят, а Он с нами не ходил, а чудеса творит. Саня ниже говорит уже, Иоанн в 14 главе, истина истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Может ли человек больше сделать чудес, чем сам Иисус Христос? У кого-то есть? Аня? Я верю в это. Я верю в это. Вы знаете, я не могу встать выше учителя. Но учитель говорит, а вы можете сделать, если только будете пользоваться именем моим. Чудеса, которые я вам показал, это вообще не чудеса, это малая кроха, что вы можете делать. Через имя мое, потому что говорит истина истина говорю вам, верующие в меня дела, которые делаю я, то есть мы видели, да, его дела: исцеление прокаженные исцелялись, мертвые воскрешали, бури утешались, все говорит, вы видели, и Он сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду, то есть Он оставил нам пример, оставил нам имя и говорит, я отхожу к Отцу. Но вы во имя Мое можете совершать чудеса и знамения. И мы видим, вроде бы как, даже некоторые вещи не вкладываются в наш разум, как Бог может совершать. И какие знамения совершает, и какие исцеления происходят, и какие знамения даже вверху, и внизу, и на небе, и внизу, и в жизни человека. И мы только говорим, вау, как это так? Потому что имя Бога нашего имеет великую силу. И мы пользуемся этим благом. И смотри, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то даст, а, а, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне.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 Не оставлю вас сиродами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете живы. В тот, день, в тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». Христос ушел, но Он оставил пример. Говорит, если вы хотите видеть, когда вы просите что-то во имя Мое, то соблюдайте, говорит, мои заповеди, то совершайте любовь к моим заповедям. Вы тогда будете увидеть чудеса, которые я могу совершать. Я, вы увидите это. Но если человек не соблюдает заповеди Божии, любит ли, то, э, любит ли он Христа? Мы с братом... Славиком ехали сюда и об, именно об этом говорили, да? Славиком, именно об этом говорили о любви. Какая любовь и какая заповедь, что толку я говорю, что я люблю Бога, а ненавижу своего брата оно не, со, не соответствует. Ну в чем? Ну как я могу любить Бога, которого я не вижу? И Писание нам говорит, подчеркивает это, вы, вы не видите меня, а говорите, что вы любите, но покажите на самом деле любовь вашу ко мне, к ближнему своему. В том и тогда и мы видим, и вы, мы соблюдаем заповеди. И чего мы не попросим, от Бога Бог выходит и дает нам. И мы видим это, чудеса и знамения. И говорит, «Я вселюсь, и в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Сам Христос пребывает Духом Святым в нас. И Духом Святым все совершается в нашей жизни. И мы видим это. Мы видим. Поднимите руки, кто не видел чуда Божьего. Есть такие Нету, потому что я сегодня проснулся, и это уже чудо. Я приехал сюда, это второе чудо. Я остановился на заправке, заправил машину или за, э, выпил кофе. И это еще одно чудо. Чудо на чуде. И это благодаря Бога нашего, в Которого мы уверовали. Потому что не все могут проснуться, не все могут себе позволить заправиться или э, перекусить, не все могут. Но милость Божия... «Над нами обновилось каждое утро». И Писание говорит, а что такое человек? Что ты так ценишь его, обращаешь на него внимание и посещаешь. И, и написано, и испытываешь его каждое мгновение. То есть, каждое наше мгновение, Бог на это обращает внимание. Итак, обращаясь дальше к Писанию, Писание показывает нам колоссальную историю уже в жизни апостолов, которые, когда Христос ушел, они остались. Но Христос сказал одну вещь. Но вы, говорит, не отлучайтесь от Иерусалима. Ждите обещанного. То есть они слышали имя Христа. Они видели Иисуса Христа. Но сам Христос говорит, но вам надо в нечто облечься. В чего? В силу Духа Святого. И вы смотрите, Писание говорит... В Деянии 1, 1 главе, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». И вот день, когда они все собрались, и наполнилась горница, и они получили или облеклись силою Духа Святого. То есть имя стала воплощаться в дело через Духа Святого. То есть имя и так работало. И они, потому что пользовались этим благом, когда Христос посылал их подвое. Помните, и они вернулись и говорит: «Мы видели чудеса». А что вы видели? Мы видели, как бесы уходят, как исцеление проходит. Они пользовались уже этим благом. Но теперь нужна сила, потому что Христа не стало. И он говорит, «Вы ждите обещанного, чтобы я был в вас». Посредством Духа Святого вы обликаетесь. И был один человек, который они ежедневно, написано, что они пребывали в храме. Каждый Божий день они ходили в храм. Ждали обещанного. И в этом храме был каждый Божий день один и тот же человек, как на зарплату его носили. Этот человек был инвалидом. И Писание говорит... Деяния святых апостолов говорит Писание в третьей главе. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день пред дверями храма, называемой красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни». Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у нас, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». Вот смотрите, посмотрите такую картину, нарисуйте. Каждый день эти люди ходили в храм. Но какой-то игнор, не то что игнор. Как, может быть он просил, и они, наверное, как мы, наверное, нету ничего в кошелек пустой. Иногда он действительно пустой. Иногда есть, но, но не для тебя. Да? Но будем честно сами к себе. Но не для тебя. Как бы, и, или мы делаем так, чтобы точно, чтобы он к нам не подошел, мы объедем и обойдем. И, и у меня было так. У меня лично было, это мне до слез было сильно больно, когда я так само сделал, я всегда любил заезжать на одну заправку и парковался всегда в самую дальнюю, чтобы потом там заправиться, выехать и поехать домой. Самое удобное для меня было, потому что у меня большой автобус, и я всегда так. Ну когда, а, а это я ехал от дома, то мне надо было на ту сторону самое лучше припарковаться, не на этой стороне, где я всегда, а на этой, потому что выход сюда, я вышел на фривей и поехал домой. И вот здесь на парковках сидит небольшой э, э, такой мужчина, молодой. Я думаю, ну, сейчас придет, будет просить, я буду соучастником, ну, знаете, мысли какие, наркоман, может быть, он пьяница, кто его знает, я вот сюда, ничего страшного, я объеду и выйду так. Это я просто вам признаюсь, как это все было я припарковался на свое любимое место. Я смотрю, этот парнишка то встанет, то сядет, то встанет, то сядет. Я думаю, ну только не смей, только ни ко мне ничего не дам. Но я искренне вам говорю, я искренне говорю. И вы знаете, я сел в машину, заправил полный бак, объехал его, еще так посмотрел на него, сидит. Думаю, ну пусть сидит, я и так выехал. И уже выходить мне на фривей, хайвей, айфайв. Я слышу четкий голос. Возвратись и дай ему деньги. Вы знаете, все настроение попортилось. И потому что, ну не в моем. Ну я так, знаете, у меня брат как раз на то время наркоманил. Я знал, что такое наркомания. Я думаю, ну кто его знает. Ну что я буду давать-то? Он же сейчас пойдет, что-то приобретет. Да и я буду соучастником этом. Но такой голос, который прозвучал, ты... Дальше ехать не хочешь. Ты разворачиваешься, приезжаешь к нему, и он там же, на том же месте сидит. Я открываю, говорю, Бог сказал, дать тебе деньги. Я достал ему 20 долларов, и он заплакал. Я, он говорит, а мне стыдно было подойти, попросить у вас деньги. Я, говорит, не такой, в которую вы думали обо мне. У меня просто действительно... Заглохла машина, и мне нету денег доехать. Но мне стыдно подойти и спросить, дайте мне, пожалуйста, деньги. Потому что обо мне, говорит, подумает, что я такой негожий человек. И я вместе с ним заплакал. Я думаю, насколько Бог знает. Это водительство Духа Святого, когда Бог возвращает и говорит, дай Ему деньги». Вот так же самое, наверное, и Петр с Яном проходили, и думали: да, у нас и так семьи, Петра там и теща была, и дети, наверное, были. И уходили. А может быть, просил, может быть, давали. Это домыслы мои, домыслы. Но в тот день, когда облеклись силою Духа Святого, Дух Святой начал напоминать, что есть имя Бога Живого, который может творить чудеса. И этот мужчина, который вчера и третьего дня просил у них милостыни, так же самое говорит, Петр, Иоанн, дайте что-нибудь. И Писание говорит, Иоанн Петр с Иоанном, смотревшись в него, я думаю, Дух Святой начал работать внутри человека. Внутри Петра, внутри апостола Иоанна, Дух Святой начал говорить, у вас есть имя Бога Живого, который может сотворить чудо. И этот мужчина, ему 36 лет, он, его садят сюда, и он не может ходить. Но дайте ему надежду во имя Мое, и увидите чудо. И написание говорит, они, э, э, э, э, Чел, Петр с Иоанном, «Смотревшись с него, сказали, смотри на нас». И этот человек, смотрите, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Когда мы, наши дети да, просят, пап, купи. Вот сегодня мой, да, малой, зашли мы на заправку, он уже такую конфету выбрал, самую большую, и еще с игрушкой сверху, как бы full package deal. И он пришел, и вот так он положил на стол, как будто так и надо». Ну не в 8 утра, там в 9, да, мы заехали, не в это же время, ты конфету, да еще и самую такую выбрал, да еще игрушка там. Но он хочет, и он надеется, что папа ему купит. А папа ему купил картошку. Он поел картошку, и отнес эту конфету, и сели в машину, и мы уехали. Но он надеялся. Он надеялся на эту конфету. И этот человек надеется получить что-нибудь от имени. То есть, что-нибудь от Петра и Иоанна. Что эти люди могут мне предложить? Но если дадут серебра, потому что его родители туда носили, просить милостыни, потому что в то время не было таких, э, знаете, велфоров или еще что, э, помощь, откуда можно было получать. То есть это была беда семьи, и это надо было содержать этого человека. И он был уже в годах, то есть он не был э, мальчик какой-то маленький. Это уже был полноценный большой мужчина. Его носили и ложили его, чтобы его пропитали. Питать. И этот человек надеялся что-то получить. И как может, знаете, когда ты что-то нуждаешься, да, вот дайте мне, пожалуйста, допустим, да, давайте приведем какой-то пример, сочиним. Ну, нужно мне тысячу долларов, я говорю, сестра Люба, дайте мне тысячу долларов. Вы вот так пристально на меня смотрите. И так еще потянулись, а потом так говорите, я знаю человека у которого и есть. <свят> Знаете, э, э, мое разочарование, да? Я, думаю, ну, я тоже знаю, но я у вас, прошу, дайте мне тысячу долларов, да? И этот человек, пристально надеясь от них что-нибудь получить. И вот, что он получает. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя... Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И написано, когда апостол Петр, взяв его за руку, укрепили стопы этого человека. И ему не надо было серебро, ему не надо было золото. Он получил, что он всегда хотел увидеть. Он, может быть, никогда в этом храме не был, потому что ничего калечного туда не вносили. Ничего хромое в храм не вносили, но возле храма он находился. О, какое счастье! Я получил, я своими ногами вошел туда, скача и прыгая, хваля Господа, Писание говорит. Он хвалил и скакал там, он, своими ногами прославлял Господа. Я могу сам заработать. Я могу сегодня сам быть в храме, потому что имя сделало меня свободным от моей болезни. И он говорит, Писание говорит, он, ходя славя, люди увидели. Увидели, что происходит. Что такое? И Писание, я уже не буду много говорить, потому что и так много стал говорить. Много и так задержал время. Смотрите, 12 стих. Увидев это, когда большой поток людей начал сбегаться к Петру и Иоанну, потому что этот человек не отходил от них, увидев это, Петр сказал народу, мужи Израиля, что дивитесь ему Или что смотрите на нас? Как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. И вопрос, не я, не мой брат, Иоанн, не мы, не Своею святостью или каким-то благочестным видом сделали то, что Он ходит. Но имя Иисуса Христа, я чуть-чуть скипаю, так с 15 стиха написано, и начальник, э, «А начальника жизни убили сего». Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетелями, и ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сей пред всеми вами». Мы дали только надежду. Мы посеяли маленькое семя под названием Иисус. И он, говорит, поверил этому имени. Он принял, что в этом имени есть, таится великая сила. Она укрепляется Духом Святым. Она дает свободу и исцелению человеку. И говорит, и он поверил этому имени. И Бог дал ему, даровал ему исцеление, которое вы видите. И свидетелями тому. Имя. Живое наше. Имя Бога нашего, оно действительно живое. И Писание говорит, когда они собрали большой кальсинью, собрались священники, старейшины, поставили апостолов и задали один вопрос. Смотрите, Писание говорит, «И поставив их посреди, спросили, какую силою или каким именем вы сделали это?» Священники понимали, что за этим стоит нечто. За этим стоит, какую силою вы пользовали. Потому что, помните, мы видим в Писании, где Писание говорит, силою Вильзевула он исцеляет, да, Христа, за Христа говорит, силою Вильзевула. Он говорит, как бы бесовскую силою он исцеляет. То, значит, на то время действовала какая-то еще сила. И он говорит, какую силою или каким именем вы это сделали, потому что имя имеет вес. Если человек авторитетный, и нам что-то надо, мы подходим к нему. И он говорит, скажи им, что я сказал. И мы, и нам благо. Благодаря таких людей нам благо. Мы говорим, ты знаешь что? Да, так вот он сказал, что вы мне открыли то и то. Говорит, а, ну если он сказал, да-да. И мы пользуемся иногда именем чужих людей, чтобы благо было нам. А тем более, когда мы пользуемся именем Иисуса Христа для блага нашего... Какого? Для исцеления, для освобождения, для примирения. Мы говорим, Иисус Христос, я хочу, чтобы ты жил в моей жизни. Я хочу, чтобы ты поселился в моем сердце. Я хочу, чтобы имя твое, как обложка, да? Где ваше имя? Дом Отца, да? Мы говорим, дом Отца. И мы сюда приходим не потому, что брат Илья у нас отец духовный, но он поистину такой. Но кто-то ему делает таким отцовским сердце. Какое-то имя в его сердце стоит ⁇ Я Иисус Христос ⁇ которому ты веришь. Я делаю тебя побиностным, я делаю тебя сильным и крепким. Это имя на твоем сердце, Эргебет Альфа. На твоем сердце. И да, да чтоб чтобы каждый бы сдался. Бог делает чудеса, когда мы принимаем и это имя. И когда задали, какую силою или каким именем вы это сделали, тогда Петр, исполнившись силою Духа Святого, сказал им, начальники народа, и старейшины Израилевы, если от нас сегодня требуете в благодеянии человеку нищему, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвым, им поставлен Он пред вами здравым. Он есть камень, пренебреженным вами, зиждущими, но сделавшееся главою угла. И нет. А и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данной человеку, которое надлежало бы нам спастись. Нет другого имени нам, чтобы нам иметь спасение, как имя. Иисуса Христа, который прошел этот путь, который пострадал за нас, который омыл нас Своею кровью и поставил нас сынами и дочерями, и вдал нам жизнь вечную, вечную жизнь. Там, где нету дней, там, где нету ночи, там есть свет во Святом Духе. Сам Христос стоит среди вас. И хочется вместе с вами молиться. Чтобы наша вера, она сегодня не иссякала. Чтобы наша вера сегодня не колебалась. Есть то имя, которое поднимает нас. Есть то имя, где нас делает сильнее. Есть, когда мы просим во имя Христа, мы видим чудо в нашей жизни. Пусть Бог благословит вас обильным своим благословением. Не забывайте, мы можем быть уже в церкви много лет. Но это как уже врутим дня вошло. Церковь домой, церковь работа домой и так далее. И мы позабываем, что есть еще сила в имени Иисуса Христа. Мы привыкли приходить, уходить. Но давайте мы дадим силе Духа Святого, чтобы производилось имя Божие да, в хвалу прославление, чтобы имя Его не было как-то, знаешь, на, на потом, оно действует и сегодня, что имя Христа дает человеку свободу и возвращает ему радость спасения. Молимся. Аминь.